Мы встретимся снова, давай поспешим Я жить не готова с желанием одним От сладких объятий остались следы В кровати упавшие звезды Покоряю судьбе, руки дрожат, прикасаюсь к тебе, глаза открываю, и слез не сдержать, я снова мечтаю. Hey. Лишка